Ну давай, читай. Тебе ждет подарок. Он при... Он прям прям Я... прям прям прям прям прям прям прям прям прям прям прям прям писал, прям прям Курточки. О, давай ищи. Раздевалки в курточке ищи. Я не буду говорить. <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> Закрытыми глазами. Читай сам, я тебе. Я не люблю, когда ты пишет так, сама читала. Толя, читай ему. Нет, а -то? не только ты. А что я-то? Я ж не я писала. Ты ты на не, не могу разобрать. Верном пути. пути. Дальше. Дальше. Что это? Иди в свою пол. В... Ну нифига себе, тут кто-то на коляка маля. Курица, что ли, лапы писала? Вот. По телевизор. В комнату под телевизор залазь, короче. Мы серьезно. Мы серьезно, да. Уже, Уже увидел. О, какой ты быстрый, ловкий. Как ищейка, шпион. ВДВшники так и делают, быстро все находят. немного немного спорту спорт уголок спортивный уголок какой-то скороход прямо все так быстро находит что написано-то там а курица лапы писала. Будто вот сжав убийцы просто взял, там все разрезал эту бумагу. Дышать. Да ничего не говори. Теперь как Кто, а? Лет... туалет. туалет. Как... Где? где коты? ты? Кака. Теперь в туалет. Где-ка ты, кака? Ищи. Прям подарок-то, наверное, коты обосрали все, твои любимые. Ну-ка, где коты кака? Ну-ка, смотри, где Мне коты какая. Мне я знаю, где он. Зарыто в песке, наверное. В песке наверное. Да нет, ты, я ж не знаю, где. Давай, смотри, сам догадывайся. О! Пойдем туда, на кухню читать. Не, Тут, наверное, не уже не... печатными буквами, раз, другая бумажка. Будь здоров. Что написано? Я не понимаю. Ура, он не сделал, не здесь. Ура, Ура он, он не здесь. Он другу другу друг, другом другом мастер. месте. Беби-беби. Беби-беби. Иди на кухню, где горячо. На кухню, где горячо. горячо но ну, здесь горячо, да. Смотри, где тут горячо. Ну а что тут шустрый. написано? Ну и шустрый, правда что? Что это? Письмо? Ого, какое письмо? Мугига. Напротив ходит где но? Где ноги? Бабушки стоят. Где ноги бабушки стоят? Когда сидит? Ура. Мам, <связываю> как это понять? Знаешь. Напротив холодильника. Где я ноги знаю, бабушки стоят, знаю, когда она сидит? Напротив <связываю> холодильника? Не в холодильнике, а напротив. Что находится напротив холодильника? Напротив стол. Где ноги бабушки стоят, когда она сидит? Ага, ну-ка там, горячо, Привет. горячо, горячо. Привет. не А, не -а это не подарок? Да вот здесь, вот туда он лез. Ну-ка, вот он, где, вот он, где. Ну-ка что там у тебя? Чем тебя, Боженька, поздравить? она. Шампунь. Шампунь. Как этого? Метрос. Метрос? Читай. Мам, а там что, мам? Нифига! Вот это да, вот это да. Особенно как он Я вообще не знаю, как он поворачивает. Вот <смех> это он гонит. Все. Нам пойдет. 12 скоро год. Учат нас, играем, эти типа, Они могут выучить ничего. Нам учиться лозерим что то лет. На коньках катаемся целый день. Мы не пишем гриферами на доске, а коньками пишем на... мы на катке. Вот и чё Серый кот. И мне... Лодорям, который ушастым отвечает лодырям.